Для того чтобы экономить, не нужно знать каких-то, ну, какие-то не нужны для этого какие-то особые навыки. Это можно сделать и в бытовых условиях. Например, мы очень часто ходим в магазин и не задумываемся, сколько денег тратим на продукты, покупаем зачастую целую корзину, а часть продуктов потом портится и выбрасывается. Вот считайте, вы выбросили деньги. Нет, большинство из наших слушателей, скорее всего, даже среди них есть такие люди, которые ни за что не выбросят, пока вот уже будет плохой-плохой совсем запах, только тогда у них возникнет полное чувство удовлетворения, ну да, это уже есть нельзя, и тогда они с этим расстанутся. И экономия может быть просто связана даже с разумным распоряжением денег. Например, вы можете записать, сколько вы тратите на продукты, посмотреть, сколько проанализировать примерно, сколько у вас при этом выбрасывается, составить для себя меню на неделю, пересмотреть обязательно все кухонные шкафы. Я уверена, что у каждой запасливой хозяйки там найдется несколько пачек риса и макарон и других круп. А, стоит оценить это и начинать съедать. Некоторые э, мои клиенты говорят о том, что ну мы просто перестаем ходить э, ходим в магазин уже не каждый день, а ходим там два э, или три раза в неделю. А остальное время вот, принципиально. Просто не идем, а съедаем все запасы, которые в доме имеются. Таким образом ящики опустошаются, и продукты не выбрасываются. Составите меню на неделю. А обязательно пересмотрите все свои запасы. После этого составьте список, чего вам не хватает для того, чтобы приготовить желанные блюда и идите в магазин сытый и строго со списком. Это позволит вам сэкономить на продуктах. Когда вы видите в магазинах какие-то акции, не стоит на них сразу же вестись. Обязательно приценитесь, а нужно вам сейчас эти три пачки порошка? Потому что зачастую мы забываем об этом, и у нас этот порошок покупается чуть ли не каждый месяц, и в итоге стоит в ванной и, и, и чего-то ждет. А деньги в бюджете при этом становятся меньше. Важно не только тратить на обязательные расходы, но важно ежемесячно еще и откладывать. И вот этот момент стоит учитывать. Если вы отложили в этом месяце ту сумму, которую запланировали, пускай это будет не 10% от ваших зарплат, а хотя бы 3%. Но это уже позволит вам в будущем куда-то съездить отдохнуть или позволить себе какое-то мероприятие, купить что-то, может быть, сходить на, на сеанс-массаж.